главной достопримечательности Казани и Татарстана. Отметим, активное участие в проекте принимают и студенты Казанского федерального университета. Несколько групп обучающихся уже посетили Великий Новгород, Владикавказ и Ростов-на-Дону. Студентка 4-го курса и ФМК Казанского университета Эмма Закирова побывала во Владикавказе в Северо-Осетинском университете. Северо-Осетинский государственный университет принял нас очень радушно и очень тепло. Мы посетили горы, посетили ущелья, посетили великолепное население X века невероятные просто пейзажи, шапки снежные, это все незабываемо до мурашек и очень хочется вернуться.